Всем снова здрасте, снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о методе проверки ножей на бумажных листочках, скрученных в трубочку. Как вы помните, я уже говорил, что этот тест достаточно читерский, очень важно правильно подойти к выбору угла для работы по листочку, потому что в диапазоне от 30 градусов до 60, в идеале 45, любой нож даже может быть не очень хорошо заточен, имеют потенциал справиться, а вот если приближаться к 90 градусам, то ни один нож не справится с этой задачей. И сейчас мы это визуализируем. Первым работает керамбит-цензор, Смотрим, работаю в двух вариантах, с замахом и без замаха. Сначала с замахом. ножу никаких вопросов. Теперь этот же керамбит работает без замаха. Как вы понимаете, к ножа нет никаких вопросов. Но теперь смотрим, как он работает под 90 градусов. Специально буду делать максимально. Возможно, витрина немножко мешает. Кстати, мы сегодня в Санкт-Петербурге по адресу Некрасова, 37, в Мекке для ножевиков, магазин магазине солдат где можно взять это все пощупать. А в моем случае еще взять, пощупать и поработать на тесте. По-тихому, мне можно по-доброму позавидовать. Соответственно, сейчас под 90 градусом тот же самый сенсор. Смотрим. Острый нож, но под 90 градусов не работает. Второй нож, за который глаз зацепился, это Хели Гауппи. Хели – это вообще те ножи, которые демонстрируют самую лютую заточку прямо из коробки. Поэтому я не сомневаюсь, что она что с замахом, что без замаха сработает по бумажному листочку. Просто смотрим, наслаждаемся. Будем считать, что это с замахом. Хотя, я забыл сделать мощный замах, но, тем не менее, сейчас попробую сделать вообще без замаха. М? Охренеть, я так могу? Все видели? Я отказываюсь это повторять. Я надеюсь, даже у вас, наблюдателей, не осталось вопросов к заточке Хелли -Галуби. Тем не менее, мы его попробуем и на 90 градусов. М -м. Он начал работу. Он зацепился и даже вгрызся больше чем наполовину, но тем не менее, не перерубил и не перерубил. Кто хочет поспорить, попробуйте сами. Следующий нож цена вопроса около полтинника называется HDMIXD. axd, многие видели в фильме неудержимые в руках Джейсона Стэкхэма, который пробил им баскетбольный мяч. Сведение этого ножа приближено к топору, поэтому не удивлюсь, если он даже под 45 не сможет разрубить, но тем не менее мы на это дело посмотрим, с большим замахом. Смог. Просто для протокола попробую я этот колун использовать без замаха. Шансов ноль, но тем не менее. Ух ты! <смех> Право слово, не ожидал, но тем не менее, под 45 смотрите, даже толсто сведенные ножки тот работает. Утена! Ну и все-таки попробуем Мы на 90 градусов нет попробовать конечно стоило но результат был предрешен но и с чем же мы сравниваем наши очень острые ножи в первую очередь держу пари 99 процентов отдают сравнение О, как брит! давайте посмотрим как настоящая бритва справится с этой задачей под 90 градусов. Бритва Бекер Классик Антрацит. Сразу предупреждаю, ребят, после такого бритвенные инструменты приходят в негодность. Мы сейчас этой верней страдаем, чтобы вы как раз не занимались подобной фигней. Мы демонстрируем, что под 90 градусов не справится даже бритва. Делаю мощный замах чисто в образовательных целях. Смотрим. Вот бритва даже начала резать, как и Хелли, но тут даже до половины не добралась. Это не задача бритвенной принадлежности. Скорее всего, до... Да. Это, это все. Это бритву надо восстанавливать. На этом на сегодня все. Надеюсь, мы вам убедительно продемонстрировали, что нож под 90 градусов даже с самой хорошей заточкой просто не работает. Поэтому, если вы собираетесь кому-то демонстрировать остроту своего клинка, прямо честно, откровенно заявляете, что от 30 до 60 градусов это вполне рабочий диапазон. А если нож не работает под 90, это не значит, что он фуфло. Это просто вы этим местом подумали. На этом на сегодня все. Да прибудут с вами качественные, дорогие вещи с характером. Счастливо!